задали почему мужчины и женщины почему мужчины и женщины ругаются или почему мужчины и женщины ссорятся что они хотят вообще что не хотят что они все время друг другу доказывают кто главный и так далее я хочу вам сказать мужчина женщины ругаются чего хотят женщины, нужно сказать. Женщины хотят только одного. Если бы все мужчины приняли бы это для себя и в дальнейшем бы для себя это использовали, а я своих детей мальчика вот одного и второго пытаюсь этому обучить, я говорю, что всегда знаете, что женщина хочет только одного. Женщина хочет только одного, чтобы мужчина, несмотря на свое настроение, несмотря на то, как он себя чувствует, ведет и даже то, что видит, всегда восхищался красотой той женщины, на которую он смотрит. Это единственное, что хочет женщина. Если не восхищаться ее красотой, не надо и говорить ⁇ люблю ⁇ нужно восхищаться ее красотой. Говорю, ⁇ вот какие красивые волосы, какие красивые глазки, и ты сегодня особенно красивая, и какая же ты красивая особенная сейчас, и как же ты красиво лежишь, и как же ты красиво разговариваешь, такая ты у меня красивая. Если вас, восх... Ох, какая же ты особенная, и ты такая прекрасная, как весна, и такая весна, и ты в этой весне такая романтическая. То есть, если мужчина восхищается красной женщиной, Ей больше ничего не нужно, тогда можно петь песню «Был бы милый рядом и больше ничего не надо». А мужчина, вы представляете, а мужчина хочет, чтобы восхищались его поступками. Ой, какой ты молодец и принес денежки, и мы так ждали этих денежек, и ты такой молодец там поремонтировал, и мы так любим тебя за то, что ты такой вот молодец, и кушать ты вкусно нам приготовил, и там... Если женщина восхищается поступками, то мужчина восхищается красотой женщины. Если первое и второе имеется, эта семья будет всегда великолепной. Она будет всегда великолепной. Не надо даже дальше ковыряться, ни в чем причем. В случае, если использовать только эти два качества, которые очень уникальны и которые являются ключевыми, для мужчины. Почему женщины изменяют? Потому что женщины находят таких мужчин, которые начинают восхищаться ими в интернете, по телефону, я не знаю, где-то на улице. О, женщина такая красивая, я давно этого не слышал от своего мужа, и он восхищается мной. Вот это да, он так восхищается мной, такая вот э, красивая. Да, да, ты такая красивая, красивая. Вы представляете, почему мужчины ищут что-то там? Ну, мужчин есть еще. Проклятие оплодотворителя, о нем периодически говорю. Это некое проклятие оплодотворителя, пока вот не оплодотворит какое-то количество, не остановится. Но говорят в народе есть такие слова: не нагулялся по-русскому на русском языке, не нагулялся человек. Вот нужно не торопить, наверное, чтобы нагулялся и потом наплодотворял. Женщины с мужчинами очень по-разному выглядят или очень по-разному воспринимают мир. Мужчина воспринимает мир где-то как, допустим, если мужчина ругается, он в этот момент готов собраться, уйти, разорвать отношения, развестись. Если женщина ругается, то в этот момент она хочет сохранить семью, чтобы все поняли, что она ни в чем не виновата. Женщина ругается, извиняется. Мужчина ругается, обвиняет. Хоть мужчине кажется, что в тот момент, когда женщина ругается, обвиняет его. Это не так. Женщины, когда они ругаются, спросите через 20 минут, о чем они ругались, они ни слова не вспомнят.